Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Решили приготовить сегодня куриные наггетсы. Нет, вообще на канале есть пара роликов с наггетсами, но там я их готовил из цельных кусочков и куриные грудки, а сегодня собираюсь приготовить из фарша, приготовленного из куриных бедер. И определиться, какой из вариантов мне понравится больше. Потому что с одной стороны сок в цельных кусочках мяса удерживается лучше, а с другой стороны мне мясо бедер нравится больше. Да и всякого разного можно фарш напихать для сохранения сочности. Короче, попробую. Чтобы проще мясо измельчалось, нарежу его кусочками. Измельчать буду в кухонном комбайне, можно и мясорубкой воспользоваться, но комбайн мыть проще. И немного пожужжать. Для формовки использую одноразовые кондитерские мешки с Алиэкспресса. Если забуду, напомните, ссылочку в описании повешу. Фарш сейчас достаточно пластичный, поэтому нужно минут на 20-30 в морозилку убрать наггетсы, чтобы чуть-чуть схватились. Полчаса прошло, можно продолжать. Сначала в крахмал, у меня кукурузный, затем яйца, затем уже сухари. Готовить их надо в фритюре, температура 160-180 градусов. Как зарумянится, так, значит, и готовы. И вот так по частям все и обжариваю. Вы видите, какая э, сырная, тягучая начинка. Знаете, я э, по сочности разницы с э, теми Наген которые я раньше показывал, то есть с нарезанными кусочками, э, большой разницы не вижу, но вкус гораздо богаче. И не за счет сыра, хотя сыр, конечно, тоже влияет, естественно. За счет того, что здесь э, в фарше присутствует чеснок, лук, Перец, соль. Вкус получается более яркий. Слушайте, прям классно. Да, немножко больше возни с приготовлением таких наггетсов, но оно оправданное, считаю. Классно. Так что готовьте. И напишите, что вы думаете по поводу этих наггетсов. Огромное спасибо за компанию, за лайки. Если что-то не понравилось, спиндюрюйте смело дизлайк. Всем пока.